Привет, народ! Как дела? Это Джей. Jay. Я Джей. И сегодня я покажу, как выставлять метки для актеров. Кажется, все просто, но это очень важно при кадрировании. Если If вы хотите, чтобы ваши актеры оказывались все время на одном и том же месте, вам нужно дать им какие-то ориентиры на полу. Это особенно важно, чтобы сохранять фокус в кадре. Вот как это делаю я. Самое распространенное — это Т-образная метка между ног актера. Метка у носков обычно представляет из себя полоски ленты у носков обуви актера. Бокс у носков фиксирует актера в правильном положении. Двойной бокс работает так же, но дает большую точность. Но на широком угле я предпочитаю не использовать метки по двум причинам. А. Метки могут попасть в кадр. И Б. Фокус не так важен на широком угле. Поэтому, как вариант, вы можете использовать реквизит, чтобы дать актерам ориентир, где остановиться. Я советую использовать клейку ленту, если вы снимаете в помещении, потому что потом ее легко убрать. имел или палочки, если вы снимаете на натуре. Либо вы можете сами сделать себе Т-образные метки. Если вы работаете с несколькими актерами, Просто используйте для каждого свой so цвет. Тогда они не перепутают these свои метки. Это были несколько способов actors. сориентировать so актеров. So Надеюсь, вы найдете что-то для, для себя. So, Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте кликнуть по кнопке Подписаться. И если вам понравилось, можете смело делиться этим видео. Как говорит Арни, I'll be back через две недели. Всего вам. Пока.